Ну что же, привет и добро пожаловать во второй сезон нашего развлекательно-образовательного шоу-проекту. Я надеюсь, вы соскучились, потому что мы подготовили для вас много новых интересных видео. На самом деле мы их еще не подготовили, но мы уже думаем о них. Короче, будет весело. Можете заметить, я сегодня капитанша пиратского корабля. Вообще этот выпуск задумывался, знаете, в таком антураже пиратского корабля. Типа секс-эт из трюма корабля, Но что-то пошло не так. Типа, мы сделали костюм, но забыли сделать корабль. Поэтому у меня к вам особенная просьба. Сосредоточьтесь. Представьте, что мы с вами находимся на корабле. Представьте, что вы слышите чаек, кричащих снаружи. Представьте, как в волны бьются о борт корабля. Представьте скрип судна. В Германии произошло одно событие. Именно двое мужчин изобрели изобрели розовую перчатку, я вам позже расскажу, что это такое и наверх к общественности поднялась очень важная тема и я подумала это хорошая тема. И, наверное, я хотела бы посвятить ей несколько видео. В следующем выпуске мы расскажем вам, что это за немецкая перчатка и почему немецкие активистки решили, что это так себе идея. А этот выпуск мне хотелось бы сделать таким вводным, знаете? Потому что многое есть всего вокруг менструации, о чем мы не говорим, и о чем я очень хотела бы с вами поговорить. О неговоримой менструации, потому что это тема табу. Я знаю людей, которым в доме говорят прятать прокладки. Типа у себя в доме нужно прятать прокладки, знаете? Чтобы их никто вдруг не видел. Особенно, чтобы их не видели те, у кого нет менструации Я знаю девушек, у которых начиналась менструация И они понятия не понимали, что случилось Они думали, они заболели, они думали, что они умрут Вообще, эта штука тут для следующего видео И я подозреваю, что эм, Коля, когда будет монтировать, скажет, что вот это Очень не в тему Представьте, что этого тут не было Ух я знаю парней, которые спрашивали у девушек, «Эй, слушай, а ты когда вставляешь себе тампон, ты кончаешь?» И я знаю еще много-много других разных историй, которые очень четко показывают, что про менструацию мало говорят, что вокруг нее много мифов. Но самое странное при этом, что как бы каждый второй человек на Земле менструирует. Ну, то есть нас таких как подохрена. И это очень нормальный, естественный процесс нашего организма. И мне кажется, что очень важно об этом поговорить. Так что готовьтесь, друзья, это будет очень интересное начало сезона. Причем интересно, мне кажется, будет не только тем, у кого есть менструация, но и тем, у кого ее нет. Потому что, когда у тебя нет менструации, то ты знаешь о ней еще меньше, чем когда она у тебя есть. Мне бы хотелось поговорить на такие темы, как что вообще такое менструация, какие есть средства гигиены во время менструации, мифы и не мифы вокруг темы менструации. И еще очень интересно было бы разобраться с тем, почему вообще менструация – это табу-тема, и что можно сделать, чтобы принять свою менструацию, чтобы не стесняться ее, чтобы чувствовать себя с ней уверенно. Потому что я знаю людей, которым неприятно трогать, себя, когда у них месячные. Я знаю людей, которые отказываются от секса, потому что мне кажется, что партнеру будет неприятно, если он потрогает их во время месячных или вдруг соприкоснется с менструальными выделениями. В общем, вопросов много, поэтому я думаю, что нам явно нужно поговорить о менструации. будет классно, если вы в комментариях напишите, какие вопросы у вас есть по этой теме, какие аспекты этой темы вам хотелось бы, чтобы мы подняли видео, ну или просто можете поделиться своим опытом или своими историями. Ну что ж, юху, э, кстати, представьте, что здесь у меня настоящий пиратский ром, а не вода из-под крана. С началом нового сезона нас Ставьте лайки, пишите комментарии Можете поддержать нас на патреоне Потому что все следующие деньги с поддержки пойдут на то, чтобы купить нам пиратский флаг Газовую лампу, керосиновую лампу, масляную лампу Ну, короче, вот эти охрененные лампы. И сделать это место чуть более пиратским. Потому что, елки-палки, я охрененно чувствую себя в этом костюме. И я считаю, что на ютубе не хватает пиратского секс-образовательного тиктока. Если вы тоже так считаете, то можете написать об этом в комментариях. Ну что ж, юхо, друзья, с новым сезоном!